нет, то есть такого трансформера, чтобы он как бы и портер, и там пол, и сидячие места. То есть как бы, соответственно, на 1200 мест вместимость в Это очень мало для нашего миллионного города. Сейчас планируется обсудить воздействие намечаемой хозяйственной деятельности с населением. Исполком Казани назначил общественное слушание на 31 января в 10.00 в культурном центре Московский по адресу город Казань, улица Академик Королева, дом 47. Радик Загидулин, Инжеминебаева, Фарид Захитаглы, Ленардо Влетяров, Универньюз.